Коллеги, всем здрасте, часть 14, проект только факты, на этот раз будем делать форму обратной связи, будем использовать медиатор, я буду складывать полученные сообщения в таблицу, которая называется Notification, опять же специальным образом, чтобы можно было потом обработчикам запустить, ну в общем, э, еще раз здрасте и в общем поехали. Перед тем как начать, хотелось бы остановиться на некоторых подробностях, когда-то я делал э, в каком-то из видео вот эту вот часть, и, упс, секунду, вот эта вот часть. И, в общем, я объяснял, как это будет работать. То есть есть, вкратце остановлюсь, есть некоторые таблицы, в которые будут падать какие-то уведомления, сообщения, нотификации, которые должны теоретически каждую минуту проверяться на наличие и отправляться ну, ну, хозяину да, то есть хозяину сайта, ну мне, например. Да? И таким образом получается, что я буду в курсе всех событий и когда у меня будет огроменное количество, то есть все пользователи одномоментно ломанутся мне писать допустим, на фидбэк сообщения или у меня сайт будет валиться каждые 30 секунд и слайд по 30 тысяч сообщений, они не будут отправляться разово на мыло, они будут складываться в специальную таблицу, которая постепенно их будет обрабатывать, ну, в общем, чтобы не попасть в черные списки спамеров, ну, так обычно бывает, если много спама сыпется с одного и того же сайта. В общем, вот этот вот механизм будет использоваться, если вы не помните, как это работает, пожалуйста, посмотрите предыдущие видео. Ну, а, собственно говоря, мы сегодня остановимся в одной этой части — я покажу, как вот эта штука будет создаваться. И, в общем, я буду использовать этот вот notification. Ну, наверное, он не post-notification, наверное, feedback, наверное, notification нужно сделать. Это мы потом переименуем, но это, об этом чуть позже. Ну и перед тем, как начать, я очередной раз покажу, что я проделал некоторую работу на UI, чтобы не тратить ваше время. И перед тем, как... Давайте вот так вот, чтобы было совсем понятно, закрою все и посмотрим с самого начала. Итак, я добавил э, в сайт-контроллер... Uh, собственно говоря, uh, feedback информацию, да, то есть я создал какие-то сабжекты, вот у меня есть uh, Select uh, list item, который, в общем-то, в общем, он стандартный, да, используется в SPD.net core. В общем, я сделал список сабджек, которые имеют определенное значение, и из них формируется вот такой вот список, uh, типа, ну, для выпадашки Я думаю, потом поймете, о чем идет речь. Дальше я сюда также добавил, собственно говоря, вот этот фидбэк-метод, который у меня вот эти субъекты, э, да, или темы для сообщения закладываются view ViewData, то есть в объект, который прокидывается на форму, и вот этот вот фидбэк отрисовывает эту форму, и там будет выпадашка, я ее сейчас тоже покажу. Это у меня пост, то есть это то, что возвращается при нажатии кнопки «Отправить», и здесь вот есть очередное место, которое нам как раз и предстоит реализовать, вот так вот, оно еще не реализовано, мы его будем делать. Вот. Ну, и в случае неуспеха я вывожу сообщение специальным образом и снова заполняйте subject, чтобы не сбросилась выпадашка. Ну, и если успешно, то я делаю директ на фирму с... Ой, на... <с> Прошу прощения, на страницу фи... feedback sent. И она имеет там определенную в общем-то, тоже разметку. Я сейчас ее тоже покажу. Ну и по порядку тогда пойдем. Я сделал... А, это уже было. Вот я еще что сделал. Я сделал... Так, что я сделал? Я добавил логер, да? Ну, чтобы было удобно. На самом деле даже я не помню, что здесь конкретно сделал. Ну, в общем, изменения в коде вы, конечно, можете отследить. Ну и также я создал фидбэк View model, который будет использоваться на форме. feedback, соответственно, как ни странно. Добавил здесь определенные какие-то атрибуты, которые позволяют ну, не вводить всякую дрянь и в общем не позволяет вводить пустые значения валидация будет проверять и последнее, что я еще сделал это саму форму, то есть разметки вот, давайте покажу, где она а, вот она а нет, это вот, вот здесь вот я нахожусь вот, а, то есть в сайт в папку сайт запихнул фидбэк, соответственно фидбэк send тоже здесь находится ну и форма на самом деле тоже очень простая есть э, разметка по центру, есть заголовок этой формы, соответственно, это обратная связь. Ну и э, указание о том, что это должно быть заполнено. Давайте я запущу, проще будет вам показать, когда это запустится. Итак, у нас есть форма обратной связи. Давайте до нее долистаем. Я нажимаю вот так. Давайте побольше сделаем, чтобы было более понятно. То есть вот по центру есть сообщение, вот те самые выпадашки. Здесь имя оно не может превышать 50 символов. Ну, сейчас современные браузеры могут это делать так, без всякой валидации. Здесь у нас должно быть мыло. Здесь вот неверный формат, это все как бы. В общем, это стандартная штука. Насколько я понял, это не очень интересно тем, кто смотрит канал про бэкэнд. Но тем не менее, без UI не AI не хорошо сказал. Без UI никак, поэтому вот будем вот это делать. Ну и сейчас, если что-то отправить, в общем, такое вот сообщение выдается. Сейчас, пока это сверну. И вот это сверну. И, в общем, другими словами, здесь валидация, кнопка отправить, есть скрипты. В общем, как обычно, ничего интересного. Поэтому давайте переключимся на на, на backend э, разметку. И вот здесь вот начнем вот с этой штуки. Ну, э, да, давайте я расскажу что я буду делать то есть э, я уже рассказал о том что как это будет работать давайте я покажу на давайте покажу по какому принципу это будет работать итак у меня есть папка медиатор есть папка base в этой папке base лежит notification base она наследник от i notification то есть это часть медиатора как вы видите и у нее есть предопределенные поля так вот это вот можно убрать вот, у меня есть предопределенные поля, которые будут иметь значение, то есть, тема, контент, адрес from, адрес to, ну и, в общем, как вы понимаете, у меня будут там практически готовые мылы, которые мне будут отправляться. Собственно говоря, на самом деле тут ничего сложного нету, и есть, раз есть notification у медиатора, значит, есть notification handler, есть у меня такой, вот он он. Ну и, в общем... Для того, чтобы меня эта штука заработала, у меня вот есть Feedback Notification, и по большому счету я должен сделать вот каким-то вот таким вот неимоверным способом, примерно вот так, и сказать, что мне должно быть это вот так. То есть вот этот Notification у меня есть, я делал в прошлом видео, это у меня должно быть, соответственно, Task. И, в общем, теоретически получается, что у меня здесь уже практически все готово, кроме того, что вот здесь это меня приходит не ViewModel, а мне сюда требуется, соответственно, ViewModel. Ну и смотрите, когда мне будет пользователь отправлять сообщение, у мне сюда должен приходить, соответственно, ViewModel. Давайте я, наверное, так и сделаю, чтобы он сюда приходил. Так, Exception. Наверное, мне Exception не нужен. Давайте сделаем по-другому, давайте сначала посмотрим, где эта штука используется еще. Так, есть notification, есть handler, ну, в общем-то, ни для чего она не используется, поэтому будем делать правильно. Итак, вот есть у меня model, пусть он так и называется, и я на основе него буду сюда подставлять те значения, которые мне, в общем-то, пригодятся. Итак, во-первых, мне сюда нужно подставить контент, и я могу сделать хитрым способом, сгенерировав ее, или сделать какое-то переопределение у feedbackViewModel на ту toString, и тогда сюда подставлять какой-нибудь model, нет, model toString, тогда у меня сюда как раз попадет все, что нужно. И, соответственно, куда это будет отправляться? Конечно, это будет отправляться мне все фидбэки, ну а там уже дальше будет понятно. Экзепшн у меня здесь будет, ну, поэтому я здесь его сразу, ну, поставлю. Кто будет отправлять, соответственно, новый no reply. Адрес from, да. Ну, в общем, вот такая вот ситуация получается. Единственное, что мне теперь нужно сделать, чтобы сюда, в тело, вот в тело сообщения добавлялось все, что, собственно говоря, мне нужно. Здесь, наверняка, он просит добавить раскладку. А, здесь у меня fallback значение, да, скажем, что у меня всегда ту стринг э, отрабатывает положительно, и вот здесь найдем вот таким вот образом сделаем, вернее, такой override добавим строку сгенерирования и вот это давайте я сделаю ну, можно, конечно, и так сделать, да, давайте так и сделаем я буду формировать простую строку, вы можете в своем варианте собственно говоря, поступить как вам угодно как будет вам правильнее и, в общем, что я здесь буду писать я буду здесь писать ну, в поле «Савчик», да, то есть э, это то, что будет мне приходить э, в тело сообщения. Дальше. Мне нужно здесь обязательно указать на самом деле username, то есть кто мне это написал, и я это поступлю вот таким вот способом, э, чтобы было понятно, кто это мне прислал, чтобы можно было ответить человеку. И дальше «Mile from». Ну, видимо, тоже нужно добавить примерно в таком же формате, потому что пользователю нужно будет на это мыло написать ответ. Ну и, собственно говоря, тело сообщения. Ну, давайте я его тоже сделаю пока в таком формате. Может быть не очень красиво, но чтобы не тратить ваше время, я хочу вам показать в основном, то есть основные принципы, а вы уже из этого, естественно, сделаете как вам нужно. Это уже будет, собственно говоря, мелочи. То есть я делаю ту стринку, у меня вот это вся, все параметры сваливаются в одну строчку, и таким образом получается, что у меня в контент, вот этот вот, Уйдет э, как раз все сообщение. Я его потом увижу, и, в общем, мне будет удобно с ним работать. Ну и, в общем-то, теперь получается, что уже здесь практически все готово. Осталось только запустить этот проект. И, смотрите, раз у меня есть Notification Handler, мне здесь, значит, уже должен быть Notification э, Base Handler. Он у меня есть, соответственно, работает по такому же принципу, как я делал и раньше. Ну, я, наверное, еще вот здесь вот для красоты. Нет, ничего не буду делать. Итак, все понятно, что это фидбэк сайта jfax.ru. Другими словами, сейчас я открою. Давайте переключимся в базу данных. Хотя нет, давайте сделаем сразу запустить. И поставим бряку в том месте, где это, в общем-то, должно произойти. Итак, посмотрим, где наша форма входа, ой, форма обратной связи. Я здесь вижу сообщение, пусть будет предложение, пусть будет какой-нибудь, ну, давайте я не буду выдумывать, колобинга тоже нифигово, кстати, звучит. Здесь я добавлю свой адрес, def, ну, так, на def от def давайте я какой-нибудь другой, а, хотя не важно, mile собака, mile.ru. Вот. Ну и текст сообщения пусть будет какой-нибудь вот такой. И я нажимаю отправить. Я получил уведомление о том, что служба отработала. Кстати, давайте проверим, что будет, если я просто нажму F5. Вот сейчас это работает неправильно. То есть теоретически, если здесь ничего то есть эта страничка должна показывать только один раз и только после того, как отработала успешно форма обратной связи. И это мы сейчас тоже исправим. А пока давайте посмотрим, что у нас есть в базе данных. Я загрузил базу данных. Давайте развернем, что у нас тут. Вот нотификация. F4. Ну и как вы видите, то, что я писал, все прилетело с формы. Я знаю, что какая была тема, кто... Ну, в общем, я думаю, что вы и сами все прекрасно видите. Другими словами, у меня отработала уже готовая система сохранения уведомлений. Давайте еще раз на нее переключимся. Так, это можно остановить. Давайте я покажу вот такую штуку, которая Notification Base. И, в общем, есть хендлер, который как раз и делает что. В общем-то, другими словами, хендлер перехватывает сообщение. Ну, в общем, вы знаете, как работает в общем-то, медиатор я просто покажу, что здесь э, в общем делается ну и для начала так, давайте сделаем вот таким вот образом для начала я получаю собственно говоря, репозиторий который называется Notification потом делаю построитель стрингов, э, то есть стрингового э, объекта дальше я смотрю что у меня в стринг давался контент тот самый, который я сформировал есть, есть Exception Uh, в общем-то, он добавится тоже как текст сообщения. Вот в этом месте, есть ли его, собственно говоря, нет. То у меня создается Notification, объект Notification, в который, собственно, прокидывается объект и uh, созданное сообщение как дополнение. Адрес кому, адрес от кого, вернее, наоборот. И uh, все это вот в этом месте, вот в этой строчке, запихивается в базу данных. Потом SaveChange, ну, грубо говоря, это контекст ну и в случае неуспешной записи выдается сообщение И в общем на самом деле Тут как бы на мой взгляд все понятно Если непонятно пишите комментарии Будем комментировать И надо сказать что вот этот вот notification base он работает Как абстрактный класс То есть все от него наследники Давайте вот таким вот образом покажу Нет вот так вот вот, от него наследники error notification, feedback notification. В общем, что бы я от него не наследовал, все будет работать таким образом, как, в общем-то, я и показывал в предыдущих примерах. Это, на самом деле, все очень чудно и красиво, но давайте исправим ту небольшую оказию, которая, в общем-то, мешает работать. Смотрите, когда я отпускаю, нажимаю кнопку «Отпускаю», у меня срабатывает пост. Я прихожу на вот эту страницу, получаю этот viewmodel. Я обещал поставить бряку, давайте я ее поставлю. И когда у меня успешное сообщение, я делаю редирект на страницу send э, контроллера сайт. Но э, я когда прихожу на вот эту страницу, мне здесь, в общем-то, она будет отображаться всегда. Я буду отражать ее и в 5, и в 5, и в 5. Давайте сделаем немножко по-другому. Я сейчас запущу и попробую сразу открыть эту страницу. Давайте вот таким образом. Чтобы было понятно, какой функционал работает по умолчанию. Ну, то есть, как бы не то, что по умолчанию. Какой, какой функционал есть и какой получится, чтобы ну, предотвратить вот эти открытия страниц, которые как бы не должны открываться пользователю, если он не отправлял сообщение. Ну, и для этого я открываю вот так. Это закрываю. Здесь просто делаю Ctrl-V, нажимаю Enter. И, как видите, сообщение отправлено. Хотя никакого сообщения не отправлял. Ну, похоже на какую-то хрень. Давайте это поведение немножко исправим. Так, э, для начала нужно сделать хитрую штуку. Когда я отправляю сообщение... Э, нет, давайте не так. У меня есть страница FeedbackSend. И я могу здесь сказать э, следующее. Если у меня с предыдущей страницы... Вау, если... Нет, нет. If... Э, с предыдущей страницы пришла темп-дата. Temp data это такой специальный объект, который работает для передачи э, данных, э, ну по образу и подобию как view data, но только он содержится в view, а темп дата он может передавать между вьюшками. На самом деле тоже очень удобно. Ну и если я скажу, что у меня feedback, да. То есть если у меня темп дата feedback был заполнен, то есть, в общем, не равен null, да, неважно чем, на самом деле, ну, давайте, is not null. То есть если он был заполнен, тогда я буду... Нет, давайте... Если он был null, вот так вот. То я сделаю return, redirect. Redirect. Нет, давайте правильно напишем redirect. Ну, то action, ну, пусть будет... Нет, action name. Action name будет index. Давайте вот так вот напишу. А контроллер у меня будет facts. И э, там у меня подставляется, как вы видите, некоторые данные, ну просто пусть будет сброс, я никаких параметров передавать не буду. В общем другими словами, если пользователь попадет на ту страницу, которая называется э, feedback Send без отправки мыла, Ну, его выбросит э, на главную страницу. А для того чтобы этого не сделано, я перед редиректом скажу, что у меня есть э, данные в этом самом темп дата. И скажу, что она равна, ну, пусть будет фидбэк. Ну, в общем, не важно, что тут будет написано, главное, чтобы там что-то было. И давайте теперь проверим, как эта штука будет работать. Я поставлю бряку еще и здесь, и отправлю еще пару сообщений. Так, перейдем на страничку отправки данных. Пусть будет снова предложение. Здесь будет, ну пусть будет колобонга. Упс, не записал. Mile. Ну, давайте тоже. точка ру Здесь какой-нибудь тест один чтобы они отличались. И теперь смотрите, я нажимаю ОК. У меня бряка пришла в мой метод фидбэк. Здесь как бы все нормально. Вот улетело сообщение. Вот я в фидбэк записываю фидбэк. Вот я пришел на страницу «Фидбэк». Я проверяю, есть ли у меня что-то в «Фидбэке». Да, есть. Я нажимаю в «5». Я пришел на ту страницу, которая называется «Фидбэк», и я вижу, что здесь у меня все замечательно. Смотрите, я сейчас нажму «Обновить страничку». Соответственно, я попал снова на «Фидбэк». Теперь листаем дальше. Так как в этот «Фидбэк» ничего больше не попадало, то есть никто туда никаких данных не складывал, соответственно, темп дата пустой. И Я нажимаю «Continue». Ну и как вы видите, в общем, я попал на главную страницу фактов, в общем, написал ответ и вылетел нафиг, ну в смысле <смех> на главную страничку выскочил. Ну смотрите, на самом деле, ну что теперь можно сказать? Это, мне кажется, совершенно незаконченная часть, потому что есть разные злостные вредные дядьки и, и даже, может быть, даже тетки, которые вот эту форму могут использовать как бы и вдоль, и поперек, и слать от нее всякую хрень и в общем, спамеры называются эти люди. Есть такое понятие, как проверка ввода пользователя. Есть разные варианты, в том числе и всякие view и еще всякие штуки. Ну самое главное, самое интересное, что есть такая штука, которая называется рекапча. Это штука от Google. Ну то есть она как бы появилась уже достаточно давно, просто стала как именно ретательная. То есть нужно какую-то штуку, какую-то картинку которую робот не может распознать, но при этом пользователь видит, ну и в общем-то вводит это значение и какое-то там, или передвигает чашечки, фишечки. На самом деле достаточно большое количество уже готовых таких ресурсов, которые раздают эту возможность, в том числе и рекапча от Google, который уже там, по-моему, третья версия. Но я вам скажу честно, что и роботы научились ее обходить. Ну, во всяком случае, на моем сайте, вот на колобонго.com, и на колобонга.net роботы ее обходят, и это на самом деле печалит меня. И поэтому я вам хочу предложить сделать другой вариант. Эта штука не описана, но я вам хочу показать, как это работает. Есть у меня блок, который называется колобонга.net, и здесь есть также форма обратной связи. Я нажимаю обратную связь, и у меня вот здесь вот такая штука. Вот это у меня картинка, как вы видите. Соответственно, где-то у меня по образу и подобию, как темп дата, вот работает в предыдущем примере, нужно посчитать число. Давайте покажу, что это не работает. Ну, пусть будет связь с администрацией, пусть будет колобонга -дев. Давайте сюда напишем тест. И здесь мне нужно сделать некоторые вычисления. Здесь будет 40. Так, 30... Да, 40, я нажимаю «Отправить», у меня ответ «Правильно», и, в общем, теперь я нажимаю, ну, в общем, сейчас должно прийти мыло, ну, в общем, суть не в этом, суть в том, что, если я пойду снова на страничку обратной связи и введу какую-нибудь, ну, другую информацию, ну, пусть будет тоже «Dev», вот, отличная картинка, и напишу «Тест 2», и напишу другую цифру. Или, в общем-то, не цифр. Нет, циф... не цифры сюда вводить нельзя. Вот. А, нет, можно. Смотрите-ка. А, нет, нельзя. Не пон... А, ну, непонятно. Бог с ним, неважно. Вот, другую цифру завожу. Я нажимаю. И у меня сохраняется информация форму, которую ввел. У меня информация... Сохраняется, да. Для... То есть, как это называется? Перерисовка формы получается. Но я могу ввести новое значение. Ну, например... Нет, надо посчитать, сколько будет 13 минус 4, 4, 27, 31. Я нажимаю ОК. И, в общем, вот у меня форма отправилась. Вот по такому принципу я хочу сделать, чтобы у меня было также примерно. Это Дело в том, что вот эта реализация хакеров не интересует. И они, даже если не самую сложную реализацию сделать, они на нее забьют. В общем, нет смысла взламывать только мой сайт. Хотя рекапчу, если взломать один раз, можно сразу все, собственно говоря, сайты взламывать, ну, в общем, я думаю, вы догадались, о чем я говорю. Ну, и таким образом, вот для проекта, вот в этом месте, мы сделаем не только обратную связь, ну и так называемую рекапчу. Итак, коллеги, чтобы не злоупотреблять вашим временем, я нарисовал этот метод за кадром, и теперь давайте по пунктам его разберем. Ну, прежде чем начать, нужно понимать, что мы работаем с графикой, поэтому, собственно говоря, нам потребуется определенная сборка, называется она систем common вот так и я ее установил на самом деле тут тоже все тривиально ну а теперь давайте пробежимся потом по тем строчкам кода которые как бы имеет значение итак у меня есть метод который называется get image и в него падают три параметра они может быть нулевой то есть генерированные либо я могу указать какие они будут соответственно я сделал генератор случайных чисел, ну, такой псевдогенератор, псевдосключи случайных, и я сделал x, y и z, а последующее последующая чуть меньше предыдущего, чтобы считать было проще. Размеры картинки я поставил 100 на 30, и, в общем, вот в этом месте, используя конструкцию, опс, используя конструкцию using, я создаю этот самый объект bitmap и прокидываю его, в общем-то, в графику. Здесь есть набор некоторых э, нюансов, которые помогают формировать качество картинки. Я думаю, что когда вы начнете этим заниматься, вы поймете, что э, что-то на что-то влияет. Это на самом деле не такая тривиальная задача, как э, сформировать вот, картинку определенного качества. Я подобрал оптимальный, который, на мой взгляд, читабельный, да, скажем так, на UI. Ну, а вы можете поэкскремен... поэкспериментировать, э, в общем-то, на свой вкус и цвет. Дальше, я создал стринг-формат, который, в общем-то, говорит, где этот будет картинка располагаться. Я поместил ее по центру вертикально и по центру горизонтально. Дальше, я создал набор цветов, которые могут меняться. То есть, у меня есть background-color. Давайте я вот так вот еще раз сделаю. Вот, у меня есть background-color. Который может подставляться на картинке, и есть колор, который foreground. То есть они у меня могут чередоваться. Обратите внимание, что у меня все бэкграунд всегда темные, все они всегда светлые. Ну что при любой генерации всегда можно было прочитать картинку. Дальше. Я очищаю этот бэкграунд. Ну, в общем, тут как бы все на самом деле, на мой взгляд, понятно. Да, я, я создаю шрифт, я создаю brush. Ну, то есть, к этому как и называется, там чуть не сказал тряпка кисточку вот и в общем рисую вот эту вот строку где мне сгенерированы вот в этом месте и в общем определяю где эта картинка находится давайте уберу немножечко эти штуки определяю место где мне находится то есть картинку для того чтобы мне ее отрисовать мне нужно сохранить я генерирую название для нее вот в этом месте и получается у меня файл name. Дальше. Я сохраняю эту картинку. Упс. Я сохраняю эту картинку. И, в общем-то, я ее хитрым образом читаю в память. После сохранения, да что такое сегодня никак не получается. Вот. И после этого я ее, в общем-то, удаляю. Она мне больше не нужна. Ой, совсем все поломалось. Она мне больше не нужна, поэтому, в общем, такая фигня получается. Ну и тут уже вам знакомый инструмент, который называется темп дата. Я запихиваю туда значение: в темп дата под названием Capture я запихиваю как раз то есть, правильный результат. И выдаю это под соусом файл контент результат в общем тут на самом деле все видно и типа э, jpeg. Давайте запустим это приложение, посмотрим, что он работает. Ну, вернее даже не столько работает приложение, сколько работает сама вот эта картинка. Ну я вот зря ее, наверное в фактах написал. Давайте я ее в будущем перенесу в сайт, потому что в фактах картинка это конечно не нужна это можно закрывать и здесь я напишу факт и здесь я напишу get и матч ну и вот если сейчас буду тыкать и в 5 и в 5 и в 5 и в 5 смотрите картинка меняется и в общем видно что цвета и все читабельно да если вот ее поближе сделать она конечно такая ну, терпимо два качества но я думаю что никто не будет этой фигни мается и прибавлять так близко хотя это не цель ну и таким образом мне нужно эту картинку поместить на Упс, закрыл, поместить на форму. Давайте я перемещу ее все-таки в сайт-контроллер. Здесь для нее, мне кажется, большее правильное место. Сделаем вот таким вот образом. А environment, да, точно. Environment, смотрите. Здесь нужно подключить environment, который называется iWebHostEnvironment, Environment, потому что только он знает, где лежит у нас правильные файлы, да, то есть если вы хостинг environment, то он не знает про папку webroot path и поэтому вы не найдете ее там, тут главное не промахнуться ну и сейчас я добавлю ее тоже сюда, отсюда вот так вот я сделаю раз, и вот это мне не нужно вот, это у меня факты, вот отсюда из фактов мы это удалим отсюда тоже удалим и теперь остается только на саму форму прокинуть как бы информацию то есть добавить control которым нужно подставить значение сейчас мы прям вот это вот все и сделаем Итак, это у меня сайт я сюда добавляю и у меня она помогает мне ReSharper. я вот рад и вам настоятельно рекомендую экономит кучу времени ну и теперь у меня эта фигня, то есть этот метод уже находится на страни... ой, в контроллере сайт. Единственное, что мне теперь нужно открыть и изменить, ну то есть проделать некоторые изменения на страничке feedback. Ну а первое, что нужно сделать, нужно найти контроллер, который, ой, контроллер, вьюмодел, который называется feedback view вьюмодел. Сейчас я его найду, Feedback вьюмодел, вот он он и добавить э, поле, которое будет получаться, то есть то, куда пользователь будет вводить как раз вот это свой просчитанную свою цифру. Пусть это будет int, давайте назовем его какой-нибудь human, ну пусть будет number, в принципе, назвать можно по-разному. Давайте скопирую я вот, это, вот таким вот образом э, название. Ну, и оно у меня должно быть обязательное. Давайте я тоже вот так вот сделаю. Ctrl. Упс. Это делает ReSharper на всякий случай, кто-то меня спрашивал. И, э, ну вот, вот так вот, да, DisplayName Capture. Mm. Ну, давайте, наверное, не Capture, пусть будет DisplayName э, результат, результат вычисления. Вот так вот теперь эту штуку нужно поместить соответственно на форму давайте найдем форму здесь по быстренькому но ну, я вот таким вот хитрым путем да так это body э, форма вот я вот таким вот способом опять прошу прощения за paste и теперь я напишу human по-английски напишу human number и здесь у нас соответственно human number как видите ничего сложного в этом нет в общем, капча работает, она себя оправдала Ну и теперь, раз у меня есть human number Мне нужно сам этот human number где-то отобразить Ну, давайте я сделаю красоту немножечко нав... О, ё мое, красоту наведем, чтобы была а, сначала картинка А после нее была, собственно говоря, вот эта как, так называемая Так, опять студия, что-то ерепенится а, Поле для ввода, то есть класс Так, что-то много тут, нет, класс это будет Input Group. Отлично. И теперь вот так вот их растянем. Ctrl-K, И теперь нужно сюда вместо... В общем, сюда теперь нужно поставить Image. Img. Ну и, в общем, класс у нее будет Img. Uh, Какой-нибудь Responsive. Да? Responsive. Нет, стоп. Это не Responsive. Это... Tombnail. Вот, Tombnail. Ну, а для того, чтобы картинка отобразилась правильно, мне нужно для атрибута, который называется src, то есть source, сделать вот такую штуку, которая использует helper. URL. Get. Так, сейчас я вспомню. Get link, по-моему. Нет, get... Хотя можно ли get Давайте get.action сделаем по старой <смех>, русской традиции. В общем, здесь у меня будет э, так get.image и запятая ну, value. value object это параметры, которые будут подставляться. Ну, можно здесь указать сайт, то есть контроллер. Вот. Теперь у меня получается, что получается. И у меня должна отобразиться картинка. Давайте запустим. Ну, как вы понимаете, сейчас у меня все отобразится, но еще пока ничего не работает, потому что при нажатии кнопки «Пост», ну, в смысле «Отправить» у меня нет обработки этой картинки. Я сейчас покажу, как это сделать. Сейчас только проверим, что это правильно отображается. Итак, заходим на страничку обратной связи, и тогда мы видим то, что я вам показывал. Сюда можно ввести что угодно, но это пока фигня. Давайте это отменим. И у нас это будет type не текст, а number. Ну, в общем, так будет лучше, на мой взгляд. Ну, и теперь проверять не будем, а сразу зайдем э, в сайт-контроллер. И вот в этот где-то он тут action. В общем, перед тем как, мне нужно э, проверить, да, то есть э, state-valid у меня должен сюда прийти вот этот вот а, смотрите, давайте проверим, что работает уже сейчас, и без этой э, номера ничего не получится отправить. То есть пока пользователь ничего не ввел, поле пустое, надо проверить, что работает э, сам, э, параметр, сам а параметр обязательный, короче, как он там аргумент, нет, атрибуты обязательности. чего -то я сегодня заговариваюсь. Нажимаю, результат вычисления, обязательное поле, результат, ну да, так тоже можно. Давайте поправим. Не люблю, когда пишут не по-русски. Вот, результат вычисления у нас теперь требуется на бэкенде. Э, то есть в методе. И теперь, так, это можно закрыть. И теперь нужно, в общем-то, что сделать. Если у нас сюда пришел тот самый метод, так, это можно вообще уже удалить. Мне нужно теперь из темп-дата получить тот самый рекапче, который я делал в том самом методе, который называется, где он. Вот, рекапче. Здесь лежит результат. Я его отсюда вытаскиваю. Вы теперь знаете, что такое темп-дата. И, соответственно, если темп-дата у меня будет, ну, ⁇ -мо ⁇ темп-дата. Давайте вот так, ctrl-v Из, ну, тогда я должен сказать, что, ну, что-то пошло не так. Давайте я опять же скопирую. Давайте вот это тоже уберу, чтобы она не мешалось. Не работает Ре Капча Ну пусть будет так И в общем здесь я должен сделать э, Вот это же самое Чтобы обратно пользователя Отправить на страницу Этого же фидбэка С этими же сабджектами В общем она отработает с этим модом. То есть я модул получаю и обратно его прокидываю в противном случае, если рекапчу мне не null, то есть я значит, отсюда могу получить верное значение. Это значение у меня result, пусть называется. Я знаю, что туда, кроме инта ничего не впихнется, поэтому я это могу сразу привести к entu. To string. Ну да, так наверное, не получится. Давайте сделаем. Ой, привести. Нужно распарсить парс. Сейчас мы сделаем так. Отодвинем мышку. И вот. Parse to string. И здесь у нас она обязательно целочисленная. Здесь, конечно же, я пропустил равно. В общем, в резалте у меня лежит результат, который, собственно, равен тому значению, который должен сравняться. В общем, модуль, давайте скажем, если human number я написал, да, точно. Result они равны, то есть если не равны, давайте сделаем вот такой. Ой, если не равно, тогда я должен теоретически сделать то же самое и сказать, что, ну, царян, дружище, то есть извините, ответ э э резоль тат вычисление неверный. Попробуй еще давайте, мы уважаем пользователей, посетителей моего, моего сайта, поэтому мы напишем попробуйте еще и даже вот так вот по жа у -ста. вот так вот то есть другими словами, к нам приходит рекапча по такому же самому принципу сгенерировано где-то в другом месте, используем темп дата и если она не пришла, то давайте сделаем бряку и запустим еще раз эту штуку и теоретически уже должно все работать и видео можно заканчивать Закроем предыдущую страничку, откроем обратную связь. Мы здесь видим уже реальные в общем данные. Пусть здесь будет тест. Здесь будет mail собака ру, Здесь будет тест 1. И, в общем, нужно здесь делать, посчитать, 29.11.40. Ой, 40. И я нажимаю отправить. Мы попадаем в.. Метод feedback Проверяем. Мода у нас валидный. Почему? Ошибок нет. Потому что все данные есть. Мы смотрим, есть ли у нас что-нибудь в рекапче. Да, есть. То есть она там получилась. Мы парсим значение, которое пришло от пользователя. 40. Мы проверяем значение пользователя с тем, который он посчитал. Ошибок нет. Мы идем дальше. Публикуем. И у нас получается тогда. В общем-то ну, можно еще, конечно, сделать чтобы она сюда выводила «нет» неверно, как у меня сделано в блоге, если хотите, потыкайте. Ну, в общем, если я сейчас нажму F5, я пересделаю директ на главную страницу. Теоретически это сейчас уже все работает, и на этом, я думаю, наверное, нужно завершать. Ну и в качестве заключения покажу некоторое количество слайдов, которые расскажут, что мы делаем за проект и для чего нужны, какие цели. А также сделаю небольшой анонс на то, что будет дальше. Итак, я понял, что разметка за кадром и бэкэндовские части после это удобно для вас. Я думаю, что в следующий раз я подготовлю админскую часть и далее мы будем подключать Blazor блейзер как отдельный компонент, как отдельная сборка компонентов на .NET 5 MVC Core. Вот, вот такой вот анонс.